Ну Что же, хайишки, котятушки, и котятушки, с вами снова Неллил, и эта игра грыни 2D. Я там вижу горшочек, она, кажется, в него ходит в туалет. Играть. Часть первая. Не, не, не, не, не, не надо нам никакого яндекса Сассерайдер или как она там. Бабуля совсем сошла с ума, все помутнело в ее голове. Она не узнает свой дом, комнаты как будто перепутались, и теперь она сама не может выбраться из собственного дома, наполненного ловушками, которые она приготовила для незваных гостей. Если ты обосрался на этой моменте, то не забудь улепить свой бородой лайк под этим видео. Так, я теперь играю за бабушку, да? Окей, что это такое? Mm... Так, она всего, типа не может. Я там горшочек хочу взять, подвальчик там. А что, не могу что ли? Окей, бозечки. Так, окей, зеркало. Зачем мы его разбили? Блин, еще и кот какой-то искать, Боже мой! О oh, боже, как все скрипит. Что ж, где моя картина? Холодильник что ли открою? Тебе поесть надо, бабуська. Вот там что-то лежит на тарелочке, возьми. Вот за твою налево! должен это сделать. А, на удивление, смотрите, тут ничего нету. Ура! Она безопасная! Окей, заходим в эту комнату. А это что? А, это... Да это же моя кроватка. Погодите, а как я тут оказалась, если... Что? Что? Что, блин? Что, блин? Я вас вообще не понимаю. Идите вы в жопу со своими такси. Game over продолжить снова. Какой? Погодите, что? Что это за магия телепортации? Я вышла здесь. У нас тут был холодильник и прочая хреномантия. Я спустилась вниз, снова попала в мою же собственную комнату. Поднимаюсь наверх, и я оказываюсь хрен знает где. Так, не подходи к этому шкафчику. А ты что такое? Так, тебя открыть нельзя, окей. О, это, это Слендрина, да? Эй! О! Мы нашли что-то полезное. Вот это, конечно, зашитое-перешитое мне не предвещает ничего хорошего, но я хочу посмотреть. Есть вероятность, что нужно будет его как-нибудь потом это. О! Какой милый глазик! Он сейчас за нами, что ли, наблюдал? Так, окей, что это такое, мать моя, святая травка? все, все, я пойду направо. Не надо мне налево, не надо мне наверх. о, -о, -о, -о, -о. Так, оно меня убьет. Я знала. Я знала, но не спрашивай, зачем я это сделала. Не надо спасибо продолжить. Давайте вниз что ли пойдем. Короче, сначала я поищу, где вообще все ловушки. Я так и не поняла, вообще, что это такое, ладно. Чего? Не ты меня не убьешь. То, знаешь что всякое бывает Меня вон какой-то пузырик убил И знаете вот если честно То я когда играла в оригинальную Грэнни Я не помню этих комнат Идем Так давайте-ка я подниму эту фигурину Заставлю Сандейку облиться за кетчупом Так это та самая комната Обходим эту хрень Обходим нам еще надо много чего найти. Давайте куклу помоем. Не, Ариэля, вдруг ее надо помыть. О, да ладно! Ой, теперь у меня все кровавое. И все забилось. Окей, другой вопрос. Для чего мне кукла? Там вроде где-то кроватка была. И я помню, что там была где-то картина. Так что давайте-ка... Господи, не уже запуталась. Я реально запуталась. Черт! Так, часть картины с надо найти еще одну часть. У -у. Е -е -е. Так, это что? Какой-то ключ. Так, домик человечек. А ты что такое? Ты же меня не убьешь? А если эти тебе ребенка дам? Типа жертвоприношение все дела. Не примешь ли ты мою жертву? Солнце красное! В смысле красная? Я вообще-то законный владелец этого дома. Чего вы мне тут лякаете. -ля ну, окна, жить мы пока не можем. Главное, сейчас не сдохнуть. Так, открыть я ее не смогу, да? Тогда для чего ты мне вообще нужен? Не, ну я же сказала, что обязательно что-то будет в этом странном сортире! Ясно, этот ключ у нас от этого. От сундука. И что это такое? Может я этим смогу это разрезать? Нет, это было бы слишком просто. Ну а что тогда? Для чего мне нужен чистый ребенок? Или что это? Смотри не отдать. А смысл? Усадить его. Нет. И сюда нельзя. Опять я вернулась. А -а -а. Так, мне страшно подходить к этому шкафу, поэтому я его просто буду обходить. Сколько можно? Эта комната меня бесит. <автомобильник> Ребенка, может, посадить надо. Чтобы он поел там. Крутить, может, надо что-то. Вон там вроде хранника вода не текла. А -а -а! Точно, это же ручка с холодильника. Господи, что я туплю. Рука первая. Э, а что, все, что ли? Или мне эту руку надо вместо руку? Тоже не прикиньте. А что же тогда? В я эту руку не засуну и не проси. А, -а, -а! а если эта рука, это сюда? Отлично. Господи, главное не сдохнуть. Нет, я не хочу. Эй, это моя жопа, зря я это делаю, но... Я же сказала зря. Ну заодно давайте я попробую подойти к этому шкафу с обратной стороны. Полезного ничего нету, отлично. На самом деле ничего отличного, ну да ладно. Так, не подходить, не подходить к этой херне, не подходить. Так, берем куколку, берем ключик, берем эту куклу страшную, берем ее моем, получаем чистого ребенка, может его унитаз смыть? Так, ключик, ключик, ключик, идем вниз, идем налево, там у нас кухня, что-то я запомнил, посмотрите видео за подсказку, нет! Я пока справляюсь, не надо мне подсказок. Может с плитой? <св> да вы что, серьезно? И куда мне эта хрень нужна? Сюда? Нет, не сюда. Да? Тоже нет. Что ж. Знаю. Сюды. Блин, серьезно. Что мне еще надо делать? Мне надо ребенка как-то разрезать. Жертвоприношение. Что? Что? Я же все сделала. Так, оно не исчезает. Идем, идем, идем, идем. Так, ребенка я сюда не засуну. Не подожгу ничего. В холодильник его может. Потому что я не взять и вообще ничего не смогу сделать сейчас. А, ладно, топаем, топаем дальше. Мы уже почти дошли до истины. Да ладно! Серьезно? А если мне надо портрет Сландрина вырезать? Или вскрыть подушку. Нет, я это... Я лоханулся. Вскрыть надо вот это. Что это, блин? Что это? А если я туда ребенка засуну? Не надо от него избавиться. Блин, хрень какая-то. Нет. <свист> <свист> я понимаю, наверное. Смотрите, смотрите. Это еще кто? А может и ребенка надо дать? Слухай, этот это. <свист> я угадал. хрень возникла что это такое ага <сос> <Я открыл! сос> Кто-нибудь помнит, что я там сделала, я тут вот нет. Так, не надо, спасибо. А, кажется, я догадываюсь, или нет, и не догадываюсь, как это надо сделать. Можно демону дать. Да, надо демону это было дать. Видимо, вот они подсказки типа человек-домик, там топорик, все дела тоже. Ну что же, отлично, отлично. Теперь осталось понять, где мне найти последний глазец для этого странного демона. Что-то мы с вами еще не исследовали. Только вот что? Мою кровать? Понятное дело, что что-то скрыто в этом шкафу. Но где подсказка? Что-то заныкано в этой картине. Надо найти оставшуюся часть. Не знаю, правда, зачем, но надо. Может... Так, ну стопудняк что в сейфе. А -а -а! Ребятки, я понял. Я, кажется, запер. Вот эти башенки. Это они и есть. Это и есть. Но там скрыто три штуки вроде. Как? вышло, но я, я это сделала. Вы сами все, в принципе, видели. Я до этого не играла в эту игру, честно, честно. М -м, а может что-то связано с этим глазиком? Не а что, время строить все офигетительные теории. Я, в принципе, не против. Да, блин. Как мне попасть-то в эту заветную комнату? Да не в эту. ищем, череп, где мой череп, я спрашиваю, где мой череп, где справа, вот он, да, все, берем черепушку, а нет, вот, вот так вот, что, <с tou> а? что, блин, окей, в любом случае, это, мы открываем, и мы вышли, смотрите, какой писец! какой писец! зачем тебе столько ловушек, бабуся, это ненормально. Ведь шкаф так с вами не открыли Рулька его Ну что ж, в какой-то степени Это доказывает, что именно эту игру Можно пройти чисто, пользуясь интуицией Писец Просто писец Ну что ж, котятушки Я надеюсь, что вам понравилось данное видео Если это так, то поддержите меня Своим барным лайком под этим видео И напишите в комментариях, если вдруг это видео Вам поможет в дальнейших ваших прохождениях ну а на этом все. Всем пока, котятки.